И всем снова здорово. С вами я еще раз. Я Ванек. И мы с вами продолжаем играть бесконечно. Дед только я сейчас не на стриме. В прямом... Не прямом Я просто так играю. Извиняюсь. Кашненько. Ну, может, запущу прямой эфир. Ну, через буквально через несколько часов. Несколько минут, может быть несколько дней может быть, несколько часиков может быть, несколько секунд сообщу может я прямой эфир здрасте я играю в бесконечное лето тут бесконечное лето реверлестинг самый сохранявки со Слави прошел, прошел, с Аленой прошел, с Ульзьянкой день четвертый. Так, сейчас. Так, сейчас, стоп. И спасибо, конечно. Пришел с помощью так скажем. Два градуса на улице. Пока тепловый. Полно, два градуссу, если бы 3, 1, 1, я 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, да 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, дальше будет. 1, 1, 1, 1, 1, я во сне не, а я ощутил тепло. Такой час бывает, мозг еще не, вы, не включился, но ты все равно чувствуешь, как солнце бьет в глаза и когда проспаешься, некоторое время чуришься, что привыкнуть к яркому свету. А какое прекрасное утро, Прекрасненькое просто. На улице ворковали птички, воздух был свежим, воздух был свежим так. Воздух был свеж и прян, и весь мир купался в лучах на дня. Я бы с удовольствием полежал еще, но что-то было не так. Все события минувшего вечера за секунду пролетели у меня перед глазами. Страшные и не очень истории Ульяна, которая крепко обнимала меня и совсем не по-детски храпела. Но я, ну, я чуть, не волно... чуть не волновался. В конце концов, время еще раннее, вряд ли более 7 или 8 утра. Ну кому надо, понадобится прийти в библиотеку в такой час? Я кинулся назад и посмотрел в окно. Суть по всему, буквально через пару минут солнце займется в такое положение, что будет бить Ульянке в глаза. Вот тогда ты и проснешься как же она крепко, как же она так крепко смогла меня обнять и действительно вырваться никак не получается в принципе я готов был полежать так еще час или два, но вдруг послышали шаги дело пахнет керосином вставай слышь, проспайся и аккуратно в то же время настойчиво начал тряси улянку за плечи Попытался ослабить захват, но ничего не вышло. А в это время шаги все приближались. Спасаться во что бы то ни стало. Встать не получится, это я и выяснил еще вчера, поэтому решил ползти. Мои маневры очень напоминали военные сборы, на которых я никогда не был. Солдат тащит за собой ранного командира под минометным обстрелом. Командир без сознания, солдат измотан, а кругом колючая проволока. Я только и успел, чтобы заплатить за шкаф и перевернул Ульяну так, чтобы не было видно нас. Как в дверь в библиотеку распахнулась, и на пороге стояла Женя. Похоже, она слишком уж трепетно относится к своей работе. Но приходит, раз приходит сюда с первыми петухами. Подожди, послышишься знакомый голос. Вот, собственно, верные первые петухи, пожаловали. Дело пахнетки. Почему это нельзя было сделать вчера или сегодня, но попозже? Потому что наука не терпит промедлений. Наука? Это был электроник. Сейчас, подожди, я поищу. Она направилась в нашу сторону. Из последних... Я из последних сил перевернул Ульяну так, чтобы она оказалась у меня на спине. Кое-как встал на четвереньки и пополз к соседнему шкафу. И где упал и попытался отдышаться. Как ты говорил, кибернетическая математика? Или математическая кибернетика? Похоже, она нас не заметила. У что-нибудь про теорию атомов. Откуда у нас тут про оружие? Ты чё, сдурел? Так это не про оружие совсем. Какое-то время они оба молчали. Жень, чё еще? А пойдем сегодня на речку? Это зачем? Ну, просто. У меня, здесь дел, у меня здесь дел много. А ты иди, давай, робот твой тебя ждет. Ладно. Звук закрывающей двери прозвучал эпитафией, любыми ст... любовными стараниями, страданиями электроника. А ему тут оказывается тоже что человеческое не чуждо. Я тихо усмехнулся. Впрочем, сейчас мне для предстояло, когда выбраться отсюда и незамеченным. Сам простым решением мне показалось тогда, это когда дождаться, когда Женя уйдет завтра. Все же она ударит коммунистического труда, а один из мифических роботов электроники, поэтому, по... поэтому потребность пищи для нее никто не отменял. Ульяна тем временем ну, и не думала проспаться. Ульян камни. Проснись, хоть хорошо, хоть храпеть перестала. В библиотеке было тихо. Что делала Женя, я не видел, но такое положение вещей об до определенной степени меня устраивал. Вдруг со стороны ее стола донес непонят... доносились непонятные звуки, щелканье, щи... шипение и... заиграла музыка? Точнее, гимн. Приехали. И все бы ничего, если бы жизнь не начала попивать. Союз неюршимый. Республик свободы. Я чувство патриотизма оставалось только позавидовать. Ну и я тем более не особо такой патриот, как бы, как Женя. И вы бы подумали, что я очень такой уж сильный патриот, патриотический, блин, человек, но нифига. Хоть с Госом у нее были явные проблемы советского страта, в Елице уж точно не потерял талантовую певицу. После Гимна чей-то голос рассказал о перевыполнении плана по уборке зерновых культур. Очевидно, Женя включила радио. Я начал внимательно слушаться. Возможно, удастся что-нибудь узнать. Однако, после сводок с полей, голос диктора начал пропадать, и через некоторое время исчез вовсе. Может быть, помехи? Женя встала и направилась в нашу зубу. Опять! Ситуация становилась критической. Тактическим усилием воли мне все же удалось сражать захват Ульянки. Теперь я был свободен, но настолько измотан в семье, он попал в что себе даже сил сил даже встать пора готовиться к лучшему и заранее придумать оправдание но внезапно шаги стихли судя по всему же не остановилась с другой стороны шкафа за которым мы лежали мы. послышала шуршание книг наверное что-то ищет взяв книгу она вернулась к столу в этот момент с грохотом распахнулась дверь Семён, не видела Ольга Дмитриевна явно запыхалась. Сильно. Ульяна! Нет, удивленно ответила Женя. Дверь и так же громко, как в первый раз. Похоже, нас уже ищут, и же сейчас Женя начнет обход библиотеки. Однако, к счастью, в этот момент в столице заиграла музыка и усываешь пионеров назад. Женя, как подобает пунктуальному человеку, не стала задерживаться. Через минуту в библиотеке нас вновь осталось двое, только я и Ульяна. Теперь предстояло решить, что же с ней делать-то вообще. Уже не надо бояться, что меня кто-то услышит, поэтому я, поэтому я и наклонился и заорал Ульянке в уши. Проснись и пой! Девица, красавица! Она мгновенно вскочила и начала с просонни озираться по сторонам. Заметив меня, Ульянка удивилась. А что ты здесь делаешь? Играю в разведчиков. А? Неважно, выспалась? Да. И кажется, она еще совсем не совсем пришла в себя. Завтракать. Идешь? Да. Да? Мы вышли из библиотеки. Наконец-то. Теперь уж точно не придется никому объяснять, что и как и почему. Я делал с улянкой там всю ночь. Ты прости, что я вот так вот, так вот просто заснула. Да ничего, ничего. Наверное, мои слова прозвучают слишком скептически, потому что она посмотрела на меня с недоверием. Да ладно, ладно. Подожди-ка. А что ты все время там делал? Ты не поверишь. Подожди-ка. То есть... <coughs> Улянка хихикнула, отбежала от меня на пару метров и звон прокричала. А я первая на завтрак. После такого пит-стопа не мудрено. Сказала. Сказал я, но ну, Лянка не могла меня слышать, так была далеко. У столова было необычайно многолюдно. Кажется, на завтрак местные обитатели спешили как на пожар. Но зачем толпиться в дверях? Я подошел поближе и пытался узнать, что происходит. На пороге казался. а, -а, -а, -а. А Оля, и где ты был? А, мне. Я тебя всю ночь ждала. Я ищу тебя с, ран... с самого раннего утра. С раннего буквально. Ульяна сказала, что вы вечером вместе уходили из библиотеки. Я посмотрел на Ульяну. Она ехидно улыбалась. Ладно, с этим позже разберемся. Ты не видел сегодня Шурика? А, понял. Пусть пропустим тут. А меня остановила Ольга Дмитриевна. Так. Чтобы не... Он пропустил завтрак, посмехнул селянкой. Точно, пора уже есть. Пионеры зашли в столовую. Меня остановила Ольга Дмитриевна. Семён, а ты постойка. М да Изволишь объясниться, где ты был всю ночь? Ну... Но... Вот об этом я как-то не подумал-то, блин. Ну, соврать что ли... Подобно не могу, действительно, подобно не могу остаться незамеченным. И меня смогло, стоило бы придумать годное объяснение. Но я не придумал. А я... А мы с Ульяной библиотеке книги расставляли. А потом она убежала и закрыла меня. И я сидел там до утра. Я была сегодня в библиотеке. А вот тебя там не видела. Да, я в... Я, не, ну, я незаметно ушел. Почему Янка говорит совсем другое? И что же интересно она говорит такое? Вы же ее знаете, придумает выключиться. Да, пожалуй. Пожатая задумалась. Но ты не думаешь, что я тебе поверю? Я-то я и не думал. Разберемся с этим позже. Как только я позже, я не забуду. А сейчас есть дела поважнее. Найти Шурика. Да. Иди уж. Выбирать, куда приткнуться, мне от... опять же не пришлось. А свободные места... Единственное свободные места оказались со стол... за столом Алисы и Ульяны. Садись. Она показала на стул рядом с собой. Я сел. Может быть, может, все же возьмешь еду? А этого я не видел. Нет, хотя. А, Понял, это на пляж сейчас. Да и какие у меня альтернативы? О, эти два образования Ольги Дмитриевны. И... Так. Так, та та это, -та так, там. -та -та. Выборы на карте не важны, собственно. Лени тоже, собственно, стоянка. Ой, извини. Да, не ходите мне вроде. Ну, так, что дальше? Хотела тебе вернуть должок. Она ухмыльнулась. Какой это? Ты же меня... Ты же мне простил? Проспорил. Вот я и хотела показать тебе вожатой, как ты мне домогаешься. Интерес, что такого криминального могла бы найти Ольга Дмитриевна в данной ситуации, но речь не о том. Ясно. Но может быть стоит перед тобой извиниться? Так, тут, собственно, не важно, да, просто так. Как голова. О, спасибо. Воровных конфет объелось, в столовой отрабилась. Вообще-то мне ступню, ну, это не удивительно. Славя. М -м, так, ну тут, собственно, спросить, что это и не спрашивать, ну, собственно, к сожалению, равно. Ладно, спросить, что это. Ничего. Спасибо тебе, конечно. Да, Сорвал, бежал. Кажется, мне не стоило спрашивать. А у Алисы, ну, собственно, можем дать, может. Мало ли. Ты прав цепали, ладно, ладно, стоит. Она взяла уголь в руки и из рук у меня и убежала. Выбжала, блин, прям. Выбухнула нафиг. Ну, тут, собственно, не, не все равно. Но... Ешь, хоть неимоверно. неумоверно. Три литра водки силит. Уголь, кстати, он не дал. А, блин, блин, блин. <сёк> так чего стоишь Что а, не... а не это уголь это не ложь вот тут уголь Алисе не даем она сказала пацан да блин, ну, ёшки-кожки Ну мы с так, да, блин Ладно, короче, ребята, тут не Сохраняем, тут просто выходим Из игры и можно Пам, пока, ребят